Итак, перед нами данное постановление, оно в принципе, не очень большое. И посмотрим, что здесь у нас собственно говоря есть. Итак, вот в первом пункте у нас установлено, что с 1 июля 2012 года установлена цена продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области, и собственности которая не разграничена гражданам и юрицам, имеющим собственности здания строения сооружения, расположенные на таких земельных участках, в размере, если но и не установлено законом законодательством Российской Федерации. И есть два пункта. Первый пункт и второй пункт. Значит по первому пункту стоимость выкупа земельного участка равна трем процентам кадастровой стоимости земельного участка. Это правило распространяется в отношении земель, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения, также относящихся к категории земель населенных пунктов, но с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства. И третье к этому пункту относится в независимости от категории земель с разрешенным использованием для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, ведение дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства. Таким образом, вот данное последнее описание, как раз наиболее распространенное, то есть для жилищного строительства земельные участки могут выкупаться по цене равной 3% кадастровой стоимости земельного участка. Иными словами, если вы арендуете земельный участок, принадлежащий государству, в частности, Московской области, либо арендуете неразграниченную землю, участок имеет вид разрешенного использования, допустим, для жилищного строительства, там, дачного хозяйства, садоводства, ЛПХ, на нем есть какое-то ваше строение, принадлежащее вам на праве собственности, то вы можете выкупить данный земельный участок по цене, равной 3% кадастровой стоимости земельного участка. Кадастровую стоимость можно посмотреть на публичной кадастровой карте, либо на запросить справку кадастровой стоимости из Росреестра. И во всех остальных случаях в пункте втором стоимость выкупа земельного участка равна 15% кадастровой стоимости в отношении всех прочих земельных участков. Таким образом, буквально в течение нескольких минут мы определились со стоимостью выкупа земельных участков на территории Московской области, которые принадлежат самой Московской области, либо земли, которые не разграничены. к. Опять в закон Московской области, который мы смотрели до этого, в частности в абзаце втором, речь шла о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Для получения более подробной информации по муниципальным образованиям, нам необходимо кликнуть также дополнительную информацию, откроем его в новой вкладке и посмотрим, какую информацию нам предоставляет система в отношении муниципальных образований на территории Московской области. Итак, система нам предоставляет 26 документов. На территории Московской области Я так полагаю, это, наверное, конечно, не все муниципальные образования, которые имеются на территории Московской области Но, по всей видимости, я полагаю, что, наверное, самые основные здесь у нас фигурируют Итак, первое у нас это муниципальное образование город Протвина. Второе это городской округ Балашиха Опускаемся ниже, можем посмотреть другие, в частности городское поселение Нахабина есть, городской округ Жуковский, есть Мытищи пущено и так далее то есть просматривая все документы которые представлены в этом списке можно подобрать интересующее вас муниципальное образование на территории которого находится ваш земельный участок открыть его и просмотреть Ну вот для примера давайте посмотрим например решение совета депутатов городского округа Мытищи. данным решением утверждено положение в определении цены земельных участков находящихся в собственности муниципального образования городской округ Мытищи московской области кликаем на на данный документ и смотрим что у нас здесь есть у нас есть соответственно решение 2016 года принятое в мытищах опускаемся ниже видим что данный документ утверждает положение, то есть все вопросы у нас отражены в данном положении данное положение соответственно вы можете просмотреть я его долго читать не буду выберу только самое основное то что касается определения стоимости земельных участков в пункте втором данного документа Установлено общее правило, в соответствии с которым цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости. Из этого правила есть исключения, которые у нас прописаны в пунктах 3 и 4 настоящего положения. Итак, в пункте 3 у нас определено, что цена земельного участка определяется в размере и установлены два возможных варианта в абзаце А и в абзаце Б. В абзаце А у нас речь идет о 3% кадастровой стоимости при продаже земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, размещения индивидуального гаража, гражданину, являющимся собственником здания, строения или сооружения, возведенных на таком земельном участке, в соответствии с видом разрешенного использования и расположенных на приобретаемом земельном участке. Иными словами, на территории муниципального образования мытищи. Земельные участки, которые принадлежат муниципальному образованию, возможно выкупить земельный участок по цене равной 3% кадастровой стоимости, но при условии, что на данном земельном участке размещены объекты недвижимости, принадлежащие гражданину. В пункте «Б» стоимость выкупа земельного участка определяется в размере 15% его кадастровой стоимости, который действует при продаже земельного участка, предоставленного физическому и юридическому лицу собственнику здания сооружения, расположенного на приобретаемом земельном участке. То есть это в принципе все остальные случаи, когда можно выкупить земельный участок. Стоит также обратить внимание на пункт 4 данного документа, в котором определяется цена земельного участка в размере 2,5% от кадастровой стоимости. В данном случае продажи земельного участка устанавливаются земельным кодексом вот, под пункт 4 пункта 2 статьи 39.3 и под пункт 5 пункта 2 той же самой статьи 39.3. То есть, если посмотреть данные статьи земельного кодекса, то можно определить, что эти пункты предусматривают продажу земельных участков без торгов по пункту 4 в частности земельных участков образованных в результате раздела земельного участка предоставленного некоммерческой организации созданной гражданами для комплексного восстановления территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования этой некоммерческой организации и по пункту 5 участков образованных в результате раздела земельного участка предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства Таким образом, возвращаясь к списку муниципальных образований Московской области, можно, просматривая все документы, которые приняты муниципальными образованиями в Московской области, находя нужное вам муниципальное образование, а можно с достоверностью установить стоимость земельного участка, который будет применяться к земельным участкам, принадлежащим тому или иному муниципальному образованию. И в заключение, доступ к региональному законодательству, в котором содержатся данные документы и, возможно, документы по другим а муниципальным образованиям и другим регионам, бесплатный доступ к этим материалам возможен только в выходные и праздничные дни. Поэтому, если вы заходите в рабочий день, то вероятность того, что вы сможете увидеть те документы, которые я вам сейчас показал, практически равна нулю. Поэтому вы либо в установленные периоды времени доступа, бесплатного доступа к данной системе используете возможности системы Консультант плюса, находите данную информацию, либо по Московской области можете на моем сайте заказать данные документы которые скачаны мною заблаговременно и можете получить их на моем блоге ссылку найдете под данным видео на этом у меня все, я с вами прощаюсь увидимся в следующем видео